Здорово, Курки, с вами Серый MLK. Давайте сравним два типа людей. Первый тип людей это те люди, которые не играют в Shadow Fight 3, а второй тип людей, которые играют в Shadow Fight 3. Первый тип людей. Ребят, не бейте! бабло под тахтой. И второй тип людей. <музыка> Очевидно, что люди второго типа гораздо круче. Именно поэтому я решил сделать MLG Аптоддор Shadow Fight 3. Why is I'm going to Yeah. Shadow Fight 3, Улучшить файтинг, там зацени 50 миллионов фанатов скачали, 2 миллиона комментов поставить. Shadow Fight 3, Первый геймплей, ты победишь и синюхаешь клей. Знаю, не стоя вообще не сто разницу, но этот файтинг вам вот, точно понравится. Еее, yeah. куча режимов у этой игры, есть уже без дуэли, там мы типа проигрываем, там и очки, можно сказать, экип почини. мы Войти и играя снова и снова играя в Shadow Fight 3. Думаю, крутая сила автора. Раунд. Наконец-то я сделал это видео. Я над ним очень старался, старался, чтобы все 4 минуты этого видео были максимально насыщенными, масными и достойны просмотра. Ну что ж, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Также не забывайте подписываться на мою страничку в SoundCloud, где я выкладываю свои топовые треки. Ссылочка, как всегда, в описании. Ну а с вами был серый MLGamer. До скорой встречи. Ха, наверное, уже сотый тубль мать.